Украинские издания 1 марта сообщали о масштабных обстрелах Харькова. Утром агентство «Униан» опубликовало видео, на котором снаряд падает в самом центре города, на Площади Свободы. Позже стали появляться кадры разрушений от взрыва. Снаряд упал рядом со зданием Харьковской областной администрации. Ее глава Андрей Синегубов заявил о том, что здание обстреляли из градов. Местные власти утверждают, что пострадали около 20 человек. Важно отметить, что российская Минобороны не публиковала никакую информацию о взрыве в Харькове, ранее в министерстве сообщали, что российские военные наносят удары только по украинским военным объектам.